Здорово, это Шамшурин, и сегодня хороший повод выложить видео, потому что сегодня мой день рождения. Если ты смотришь это видео в другой день, не 19 января, то он был уже 19 января. Ну, короче, 19 января у меня день рождения. И по этому поводу у меня есть для тебя подарок, представляешь? Вот. Но прежде чем подарок, значит, в двух словах. Это первое видео за этот год. В этом году будет очень много чего нового, очень много новых каких-то, о чем ты узнаешь, обучающих полезных для тебя штук, то есть в том числе мы полностью перелопатили тренинг практик, то есть это будет очень сильно апгрейдженный тренинг и в общем будет новый канал, будет много инфы в инсте, то есть и много-много-много чего еще. Так вот, но об этом ты будешь узнавать дальше. Пока что новость такая, у меня для тебя есть Подарок в честь моего дня рождения. Что за подарок? Это обновленный курс, волшебная таблетка от страха знакомства. Соответственно, если ты давно уже как бы не можешь начать, это охрененный курс, который содержит в себе там полтора-два часа информации с заданиями, с мотивациями, с небом тебя и так далее, то есть всем необходимо, чтобы ты сдвинулся с мертвой точки. И это работает на процентов. это факт. И у меня этот подарок для тебя совершенно бесплатный. Есть момент, значит, ты можешь забрать его в течение трех дней. Этот подарок активен только три дня. Плюс еще момент, что там, где ты его будешь смотреть, на этой специальной площадке GetCourse, он будет доступен всего две недели. Для того, чтобы ты хотя бы ускорился и реализовал его. То есть это про то, как перестать бояться, знакомиться с девушками, которые тебе нравятся, как начать общаться легко, комфортно и классно. Вот. Этот подарок здесь по ссылке, также ты там в этом же подарке, в этой же ссылке можешь подарить подарок мне. Если ты считаешь, что я заслужил того, что меня можно отблагодарить и подарить мне что-то на день рождения, там есть вариации, ты выбираешь какую-то цифру и, в общем, закидываешь ее мне. Я буду тоже очень сильно благодарен, признателен, мы так делаем всегда каждый год по традиции и, как говорится, заранее, заранее спасибо, если ты сочтешь нужным. Так вот, но это еще не все подарки, потому что, значит, для тех людей, которые внедряют сейчас мою систему, которые ее приобрели по новогодней распродаже, осваивают по их многочисленным просьбам, потому что чат у нас кипит, и там какая-то движуха, и я решил сделать еще практически онлайн-марафон, который будет 4 февраля по 13 февраля, то есть это 10 дней с моей онлайн-поддержкой, ты сможешь мне звонить, мне и моим коллегам, по видеосвязи вместе с тобой я буду ходить, виртуально ходить и находиться вот здесь у тебя в телефоне. По твоим торговым центрам, по каким-то полям. То есть и помогать тебе внедрять мою систему. То есть принципиально это рассчитано на тех, кто уже внедряет систему. Но если даже ты с ней еще не знаком, ты можешь тоже туда вписаться. Значит, с 31 числа января по 3 февраля будет открыто окно для записи на этот марафон. Но если ты уже прошел мою систему, если ты ее внедряешь, для всех, кто приобрел систему, есть возможность вписаться заранее в марафон, потому что количество мест ограничено. И я возьму количество людей, с которым мне будет комфортно работать, мне и моим коллегам моей команде. Поэтому, значит, те, кто уже вписался, смотрит систему, вам на почту придет ссылка, или уже пришла ссылка, в которой ты можешь зайти и заранее забронировать себе место на марафон. Это самое крутое, что может быть для того, чтобы помочь тебе внедрить мою систему, потому что система полностью основывается на практике. Если у тебя с этим какие-то затыки, welcome, этот марафон это то, что тебе нужно как раз для внедрения, для того, чтобы получать результаты. Итак, ребятушки, значит, сегодня мой день рождения, много чего себе уже хорошего я пожелал, пожелали мои близкие, спасибо всем, вот, и забирай подарок здесь внизу для тебя, волшебная таблетка, обновленная версия от страха знакомства, это самый крутой курс на рынке от страха знакомства, и он совершенно бесплатно твой. Там же ссылка на подробности о практическом онлайн-марафоне, и, соответственно, там же ты можешь подарить подарок мне. Все, увидимся, это Шамшурин.